Пишу я жизнь свою, проталкиваю по минорам, по мажорам. Где миноры там наверное любил, где мажоры там наверное забыл. Ведь бывает в жизни так, что у а бывает в жизни так, наоборот. В жизни так, что повезло А кому-то в жизни так не повезло Не об этом я пою и говорю а о том, что было всем, что повезло Чтобы было у детишек хорошо Чтобы было все такое, мама Миноры, чтоб каждому любил, А мажоры обстоятельства судьбы, чтобы каждый, кто хотел вдруг вместе, был Без мажора обстоятельств судьбы, Без мажора обстоятельств и судьбы.